Добрый день, с вами деловая полиграфия. Сегодня у нас обзор конструкции металлической, которая была изготовлена нашим сварщиком и установлена на колонну торгового центра Ситипарк в городе Новокуйбышевске. Заказчик это Дельта Кар, который открывается и будет заниматься продажей деталей и запчастей к автомобилям в городе Новокуйбышевске. Конструкция размером 2 метра 60 сантиметров в высоту и метр в ширину. Конструкция двухсторонняя. Выполнена она с возможностью регулировки угла. То есть здесь наварены 4 петли. И что очень сильно облегчило монтаж, так как... После того, как ее доставили, ее легко подрегулировали под столб, под диаметром столба, открыли на нужное расстояние и с той стороны зафиксировали специальными петлями. Сейчас мы их посмотрим. То есть, вот две петли из толстого материала, 2 полоса. Она пережата и ее не сдвинет никакой ветер, никакой ураган. Закреплена надежно. Предназначена эта конструкция для э, монтажа на нее рекламных э, различных вывесок на эту сторону планируется сделать световой корм. это мы вам покажем в следующем э, сюжете а с той стороны э, наклеить э, информационную пленку где э, будет э, размещена информация про дельта кар и о том какие услуги какие позиции они предлагают у себя в магазине это нестандартное решение, вот, мы умеем все, делаем любую конструкцию, любую, любые вывески, любой монтаж, обращайтесь по ссылке под видео, ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, спасибо.